добрый день сегодня мы поговорим с вами о базах или почему казино и букмекер у нас выигрывают на это есть три основных причины первая причина это бесконечное бабло рассмотрим все на примере казино потому что у букмекера в принципе все то же самое когда вы приходите играть в казино у вас есть какой-то банк какая-то сумма с собой если Смотреть на этап в бесконечность, то у казино денег в бесконечность. Потому что помимо вас есть другие игроки. И на каждом столе, на любом, на люб, в любой игре, есть максимальная ставка. Соответственно, казино никогда не может вам проиграть все деньги. И на этапе в бесконечность вы свой банк, даже при равных шансах, всегда проиграете. Второе преимущество. Математическое в любой игре в казино, у казино есть небольшое математическое преимущество, за счет, оно, за счет чего оно выигрывает. На рулетке это конкретно сектор Zero. Вы можете делать любые ставки, но они рассчитаны на то, что 36 секторов. Никогда не учитывается 37 сектор. 37 сектор это та доля 2,5% за счет которого казино выигрывает конкретно на рулетке. Во всех остальных играх все абсолютно то же самое. Третье преимущество психологическое. Назовем его для начала просто мозг. Казино, букмекер, они лишены чувств, эмоций. Человек не лишен. Человек хочет от всего получать удовольствие. Он выбирает ставку не за счет того, что правильно, а за счет того, что он ожидает. Это самое сложное, что можно объяснить. Но иногда, проигрывая мы теряем контроль над ситуацией, и за счет этого и казино и букмекер выигрывают. Чтобы обыграть казино или букмекера, нужно нивелировать их преимущества и активировать свои. Подумайте над тем, Какие преимущества есть у игрока? Мне будут очень интересны ваши мысли в комментариях Потому что в следующих видео, когда я буду об этом говорить Может я не все учел И вы мне подскажете еще какие-то интересные идеи В первую очередь мы говорим о легальных преимуществах Потому что такие преимущества, как договорные матчи Договоренность с дилером, подглядывание карты и прочие ухищрения, их мы в расчет не берем. Мы играем легально и хотим выигрывать тоже легально. Сегодня мы разберем одно из таких преимуществ. Оно на самом деле самое простое. Оно заключается в том, что вы должны готовиться к матчу и готовить ставку. Дело в том, что букмекер, выдавая линию, выдает тысячи событий. Нам не обязательно и мы не должны играть каждое из этих событий. Наша задача найти событие, у которого будет самая большая вероятность исхода при самом большом коэффициенте, при самом высоком коэффициенте. Дело в том, что не букмекер экзаменует нас, а мы экзаменуем букмекера. Мы ищем в линии ошибку. Результат при этом не важен. Но зашло не зашло неважно. Любое событие с любой кажущейся вам стопроцентной вероятностью может не зайти. У каждого из нас есть история, даже, возможно, несколько, когда казалось бы стопроцентный верняк просто уносил полные карманы денег букмекеру. Важно понимать, что если вы используете все свои преимущества перед букмекером на дистанции вы будете в плюсе. Нельзя точно сказать, что я сегодня выиграю, или я сегодня и завтра выиграю, или я выиграю на этой неделе. Важно понимать, что если ты делаешь все правильно, то на дистанции, в долгую, вы будете обязательно в плюсе, потому что у вас есть преимущество, а у букмекера или казино этого преимущества нет, вы их нивелировали. Если вам понравилось, если вам интересна данная тема, подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что для продвижения на Ютубе это важно. Не относитесь к лайку как к старблям в кармане, это всего лишь лайк. И обязательно подумайте над тем вопросом, который я задал. Подумайте, какие есть преимущества у игрока. Это непростой вопрос. Он... Он очень непростой, но таких преимуществ несколько. Сколько я пока и говорить не буду, но я все их перечислю. До новых встреч!